Я не могу帶 teu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 Блин, yep, блин. Yep. Yep. Yep. Yep. <laughs> yep. Не в не в у не, не,